Ребята, это место похоже очень сильно на стриптиз-клуб, но, в общем, это и есть стриптиз-клуб. Сегодня мы с вами делаем обзор нового бизнеса. Это бюджетные стриптиз-клубы Go. Две недели назад я про этих ребят прочитал в РБК, и мне очень сильно хотелось с ними познакомиться, пообщаться и рассказать вам про модель стриптиз-клуба. Мы в гостях у Дмитрия Стырова. Но вообще вот эта деятельность вся, она насколько законная? Абсолютно законная. Абсолютно белый бизнес, абсолютно легальный. Мы платим все налоги, алкоголь сенсионный. Категоричные условия мы не оказываем этим услуг. Никаких, никакого формата, никакого вида, никогда. Это единственное ограничение по закону, которое... То есть, максимум, девочки могут потанцевать у меня на коленях, или мы можем пройти куда-то в приват и пообщаться? Да, есть приват комнаты, там будет более откровенный танец, более красивый, но да. это все равно будет танец. Да, просто сейчас есть некие стереотипы, что стриптиз-клуб это, – это дорого, во-первых, во-вторых, это проституция, и, во-третьих, это нелегально. В общем, это стереотип еще, наверное, с волшебных 90-х годов, он никуда не делся, в 90-х годах это действительно было незаконно, не сам бизнес, а то, что там исключительно проституция была, и дорого, да, потому что в основном стрип-клубы существовали тогда при казино или подобных вещах, это да. было, да, элитное развлечение для москвичей и гостей столицы, а сейчас, ну сейчас это немножко меняет ситуацию. Поэтому ну и мы ее стараемся исправлять, мы и позиционируемся, в общем, как стриптиз. Доступный для каждого. Сколько по времени занял запуск? Сколько денег вы потратили? И сколько сейчас вы по выручке примерно получаете? Мы э, купили этот клуб, как действующий клуб сахара. Это был э, ночной клуб. А, здесь был клуб? Да, здесь был клуб То сахар. есть вы просто доработали? Мы его доработали. Мы его купили как готовый клуб. Э, и в тот момент еще даже не знали, и не думали, что мы сделаем из него стриптиз. Решили попробовать сделать, ну, как бы, действующий клуб, попробуем работать. А, поработали два месяца, поняли, что ну что просто так клубы не продаются. Да, совершенно. Но клубу к тому времени было один след, мы собственно отметили один лет. и он уже, конечно, подустал. Мы поработали три месяца, решили, что нужно закрываться и делать что-то другое. Не Конечно, мы огромный ремонт сделали, нет, мы купили новый мебель, немного по косметике поставили шесты, поставили шесты, поменяли музыку, сделали немножко другой бар доработали гримерку, которая здесь никогда не было, души для девочек. А так диваны были. такие же были? Нет, диваны красные. были другие, мебель вся новая. Да, я так и понял. Да, меб... Нет, ну, это, конечно, не клубная мебель, а... мебель вся новая. Два месяца нам потребовалось, и вложили мы где-то около 5 миллионов дополнительно на, на реновацию клуба. Понял, сколько сейчас вы выручки делаете в месяц? Ну, у нас около 2,5-3 миллионов в месяц. Ну, то есть чистыми вы где-то достаете половину, да, как я понимаю? Ну да, наверное, так примерно. Это очень сейчас сезон зависит. Причем, как ни странно, у нас сейчас начался сезон. Лето. лето, да? Да, потому что зимой было хуже. Декабрь был хороший, а остальные нет. А сейчас мужья отправили жену на дачу. Идеально. На Глану, на Мальдивы и так далее. И прямо вот остальные клиенты говорит, Все, я свое отправил, я к вам. И вот у нас сейчас лучше. Посмотрел сегодня, что люди приходят с резюме, ты их как-то отбираешь здесь, но мне интересно было всегда, где ты людей находишь, в принципе, по вакансии, то есть это же не хедхантер, как я понимаю, вот девочки, где ты находишь? Ну, смотря кого, кого-то из хедхантера, менеджерский состав хедхантера, бармен, официанты, а девочки это беда, беда бизнес, но ну, не только у меня, это беда всего бизнеса, достаточно проблематичное явление, есть два типа девочек, которые бегают из клуба в клуб, ну они так или иначе до этого клуб доберутся, ну то есть это такой цикл, а вот новые девочки это регионы, это ВКонтакте, это вот переписка, там сидит менеджер отдельно, специально обученный, который занимается вот этой штукой, рекру... рекрути... рекрутингом вот, вот девочек. Вот. А мы сотрудничаем с некоторыми агентствами танцев в регионах, которые учат стрип денсу и вот они к нам присылают кого-то. Это, это реально сложный процесс, потому что опытные девчонки, это все хорошо, но они ненадежные. Ненадежные, что может уйти, да? Да, в любой момент она. Мне показалось, что сегодня гостей мало, и денег не будет. Она встала и пошла в другой клуб в надежде, что там больше. Ну, то есть да. Это не значит, что… не говорит об их уме, это говорит о, о, о надежде, которую они почему-то испытывают. Хотя это странно. А вот новых девочек – это еще мало того, что их надо найти, их надо обучить, их надо где-то поселить. Ну, это целый, целый процесс. А чему вы обучаете? Хореография, в основном, хореография, умение поведения, в том числе даже знания и умение пить алкоголь. В том числе, потому что были прецеденты, когда приходил француз, и у нас девочка при нем просила добавить льда в красное бед. У него глаза а -а -а. округлились, у него там истерика случилась. Что это, да? поэтому пришлось взять и на эту должность человек, который занимается Ну, плюс, как я понимаю, коммуникации с гостями, общение, как себя вести, психологи, у нас есть, как же сейчас можно слово, кризис-менеджеры. Регулируют всякие нестандартные конфликтные ситуации, в том числе с девочками. Это огромный такой кухня. Сколько они зарабатывают чаевых? Как я понимаю, что они это основа, в клубах? Я не могу сказать точно, сколько они зарабатывают чаевых. Я могу сказать средний доход девочки за месяц нормально работающей девочки, не так, которая ерундой страдает, а вот это от 150 до 500. То есть она может зарабатывать как руководитель этого клуба. Иногда больше. больше я следующей. Но работают они много. Они работают очень много. Это ужас тяжелая работа. Ноги в кровь, постоянные танцы, постоянное общение, на них вываливается куча э, мужских э, проблем. Это тоже как психологи работают. Это очень сложная работа. А что тебе нравится вообще в этой во всей истории? Атмосфера. Мне нравится атмосфера, как я говорю, что мы многим мужчинам дарим ощущение абсолютной счастья. Вот прям вот я несколько раз людей Слава на лицах да. видел абсолютное счастье. Я так в жизни никогда не видел. То есть, да, безусловно, люди, кто живет, они получают какое-то удовлетворение от жизни, у них есть счастье. Вот здесь я видел абсолютное, То есть, когда у человека на лице вот, просто нет никаких эмоций, кроме счастья. Он, понятно, утром я проснусь, мне будет плохо от алкоголя, я там буду жалеть, я пошел в стрип клуб потратил деньги и так далее. Но в этот момент в клубе он абсолютно... Справился. Да, вокруг него куча нимф прекрасных. Ну, то есть вот это подкупает вот эта атмосфера. Я когда приезжаю сюда нечасто, но приезжаю ночью посмотреть, и когда здесь много народу, заводят, вот, Атмосфера заводят. Come on, you say you mean it for.